рук твоих тепло, нежный, добрый взгляд, ласковый и тихий голос, это мой оплот, не страшусь преград и судьбы стальных иголок, а глаза твои в лучиках морщин дарят мне свою улыбку, словом напоишь, скроешь от пучин от обочин скользких, зыбких. И пред образами, голову склонив, молишься украдкой Богу. Теплыми слезами руки окропив, ты благословишь мои дороги. Ты родник живой, ангел светлый мой, жизни моей берегиня. Берег мой родной лишь к тебе одной, в радости спешу я и в кручине. В сумраке ночном к небесам святым, На моих устах молитва только об одном, Чтобы мамин тыл был и грела нас ее улыбка.